Всем привет и добро пожаловать на мой канал Французские волки. Данный канал будет посвящен самому любимому в нашей жизни. Это конечно же ЕЕ. Ну и сон наверное тоже многие любят, с этим не поспоришь. Что хочется сказать в первую очередь, на нашем канале будут достаточно простые рецепты, которые не потребуют от вас каких-то специальных навыков владения ножами, мечами и прочим кухонным инструментом. У нас все будет достаточно просто, но вкусно. Все, что от вас потребуется, это всего лишь немного времени и желания, а также хорошего настроения. Потому что, когда нет хорошего настроения, вряд ли что-то получится сделать вкусное. В таком случае, скорее всего, лучше заварить доши, хотя дошик – это тоже вкусно. Все, что вам понадобится для приготовления наших будущих блюд, я думаю, имеется у каждого из вас на кухне. Это минимальный набор кухонных инструментов, включающий ножи, доски, пару сковорода, кастрюлька, ну и духовка. Также мой акцент сделан в основном на европейскую кухню. От вас не понадобится много разных ингредиентов, на которые вы потеряете кучу времени, чтобы найти в каком-то одном магазине, либо что-то в другом. То есть все достаточно просто. Основное это картошка, чеснок, мясо, ну, поговорим о говядине, курица, свинину. Так себе, не особо очень люблю ее, но она, тем не менее, будет присутствовать в каких-то, скажем, рецептах. Конечно, можно же все усложнить и пойти по другому пути. Скажем. Да... Ой, не тот образ. И как вы уже поняли, мы будем готовить быстро, вкусно и просто. Возможно, не всегда быстро, но зато всегда просто и вкусно. Поэтому скоро увидимся на моем канале для первых рецептов. Они будут самые простые и потом будем потихонечку усложнять, что-то добавлять, э, смешивать и посмотрим, что из этого всего получится. Спасибо всем за просмотр и пока!